Здравствуйте, с вами Ирина Кириковская. Сейчас я покажу, как можно русифицировать Telegram на вашем компьютере для системы Windows. Итак, посмотрите, пожалуйста, если вы нажмете посмотреть языки, то вы здесь не найдете русского языка, и нам придется его русифицировать с помощью робота. Итак, набираете в поисковой строке слово телеробот. Нашел у нас поиск робота. Это робот Антон. Вставляем сюда вот это предложение. Как только вы отправили сообщение, тут же. Появляется сообщение с файлом. Нажимаете на эту стрелочку. Нажимаем правой кнопкой мыши на этот файл. Далее нажимаем на «Save files as». Скачиваем этот файл. Я в загрузке скачаю. Все, мы скачали файл на компьютер. Закрываем. Далее опять идем в «Настройки». Зажимаем Shift и Alt. Нажимаем на выбор языка. Нам открылся файл. Открываем его. Здесь нам говорит Telegram, чтобы мы поменяли язык. Мы с этим соглашаемся. Произошла перезагрузка. После того, как мы нажали на ОК. OK. И все, у нас Telegram русифицировался. С вами была Ирина Кириковская. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Всего доброго. Пока-пока.